А, косяк! Ты бы еще поехал бы дальше, я тебе вообще Я тоже. Я поехал. Не долетишь так. А так долетишь. Первый, да, он кот уже скаватый, ну типа, блин, ну, по крайней мере. о Эй, чуваки, всем здорово. В общем. Как вы уже поняли, это ГТА. Кто ждал ГТА, вы ее дождались. Если еще не наступило 24 число, то я тусуюсь в Питере. Плюс еще, Никитос должен приехать. Я с ним в первый раз встречусь, увижусь, вживую познакомимся, потусуемся. Я думаю, будет весело. А так, советую вам сгонять, накидать себе что-нибудь погрызть. Если вы это уже сделали, то приятного аппетита и приятного просмотра. <сосы> Ты хоть не на стоковой? Mm -mm. Так, да, норм. Бать, два брата-акробата. Смотри. Хилай, человек, Ну их размотало, а я, типа, просто улетел. Что-то похоже, я вож не, я в это не играл, это похоже. Да, я понял, что Взял. А что теперь? А вот. Тихо, пацаны, пацаны. спокойно Я на всех хватит, наверное. Подожди, только не разгоняйся. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Псина, чуваки. Вы ч там? Ну ты серьезно? Да ты... Ну ты мудень. все равно смысл, я стоял, ждал, когда там эти бомжи разъедутся, рассосутся. А ты взял меня Чертя еще ждать. Я еще упал, блин. Ну типа, 那... <пин táctiled> мне такие карты тупо не нравятся. Почему? <пин undergrad> я не знаю, они странные. Типа. Давай, давай, давай. <сп Bash> Это... <пин Ramsay> Это тем было пес. <пин> Я засейвился ну, и ты упал! Он-то а, а, еще поделал нам. Просто! Тише, тише, а. тише, пацаны! Пацаны! Спокойно. Мы все в одной лодке. За это Мы все, да? да, в одной б... б... лодке. Сейчас вот Не хватило скорости! Я вижу, ты упал. Братан, сейви меня. Спасибо. А, сам я сам не засейвился. Ааа, <свят> <свят> братан, кич, ты не снимаешь. не сам не Нет, <свят> нет, <свят> не <свят> <нет. свят> она не может. Давай! Йоп. Подожди, братан. Ладно, подожди, я подвинусь, хорошо. Только не сби меня случайно. Спасибо. Договорились. <свят> Катаны, братаны. Ты полетел? Да. На этаж. Я все время право скидываю. Так, справило. Стартуем. Мне ту... мне не хватает скорости. чё за? Надо нас я заселся. я заселся. Да, не хватает. Чего? Братан, я, я не, хотел. Извини. Я, я, но он не упал. Подожди, я надеюсь, упал. что он не упал. Он не упал, все красава ай яй яй яй яй яй яй яй можно скорости, пожалуйста, хватить. Хватило. А чем он кривой? Почему он кривой? Че Почему? Почему? Ай, говно. Не знаю, я, кстати, не. Я говорю, я там типа упал на него, но, короче, это закрутился. Так, стоп. Засейлся. Перекрутись на бок. Дура. Это в другой! В другой! Во-первых, нужно долететь до штуки. И И ничего не упасено. О, о, о, о, круто нуло куда надо. Это очень дико Шикарно. Turbine. Просто шикарно. Ладно, не у него себя. упасть отсюда. А пацан меня чуть не сбил. Спаковывай. <fazla joke> Он просто прилетел мне в сраку. На этаже. Ты, ты, ты залез? Да, да, да. Красава, там просто, просто. А чё, потом? Ну посмотри вниз. Так, под, подожди, а вот туда? желтую, да-да-да. ты че, угораешь? Ого, о чел упал. А, это не тот. Так, вот так вот, меня есть короче, и вот передранживай, направо сворачивай. Вот, вроде идеально. Я надеюсь, тормози. У на угловатую крышу надо было все четко, тогда все четко. ай а можно выехать? Вот, дай бог, чтобы крышу очень-очень Я надеюсь, чел тоже... Чел не долетел, ты прикинь, чел не долетел. Прикинь, тут чел вообще не, не долетел до крыши и упал прямо перед крышей. Братан, ты какой качественный, вообще не суетись. Он не залогач, ты ли не знаю. Я не знаю, какие чипы он взял. Я вокруг Он пытается живет. Но он не получается. Блин, он а вот крыши. эти вот угловатые крыши реально да, что-то да. Налево, нет, налево, братан. А, да. да. Улетай. Ага, я в Себя. Меня, меня также. Я так да же, я Едь, вокруг, вокруг, вокруг А, ты не помню, что если... А, взялся, что серьезно? Вот, я тебе и говорю, <фух> да Я так же я им тогда напишу а, ну, только... а, кстати, единственное, что я если там не человек, перегорожено Я, я, я подожив человек. Я не перегорожена Типа въезд не. на эту херню Не, не, вот, тут открыто все Ну окей тогда Я за челами поехал Окей так, что там говорил про этаж тут? Он упал. А, так, не долетел. Погоди. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Да стой, ты дура. Он дальше, Слышишь, направо сразу же. Я На знаю, знаю. я знаю, я, я уже понял. Там Изи. Все, чек. Это как бы лечуры. <свист> Слышишь? <Оп. свист> <Я не> <свист> могу... <свист> <свист> так, а тут у нас шо? Ну, видишь... прямо наверх. А, все подожди, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, там начал. она стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, после стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, так ты чё? Там можно трубу сразу залететь, если Да смысл? заселился ты заселился на этих на штуках? Да В смысле я с первого раза заселился. Там не сильно-то и надо. Чуть подальше забыли, проедь, я заселился? видел. Сейчас упал. так чуть подальше проедь. Очередно? Дальше волрайт. На я тебе это... Да я понимаю. Да я понимаю. Да я понимаю. Да я Нестандартный, типа, блин, въезд я не на могу. В блин. И перепадет. Не делаешь ли мы на лохаских на, на которых я все время лошусь. Понимаю, И спиралька наверх. Да что ты занеслась-то, дура, это. Да нет. Ну, вот ты сейчас идеально, ты сейчас идеально сделал. Я знаю. Аааа, Ты бы еще поехал бы дальше, я тебе вообще ум. Я тоже я поехал. О, второй тоже свалил. Да ничего, да, скалтай как раз. Да, не здраво. Вс, на. Мы всякое говно проходь. Да. Такие, как они. Да. Так тут же и тут. Ничего ж такого не было. Пока что нет. Ну, типа, первый человек был, да. Ну, первый да, он как-то жестковатый, ну, типа, блин, ну, по крайней мере... О-о-о-о-о! Чего?! Я мимо чека улетел. Я к тебе вора... обратно возвращаюсь. Я тебя сейчас вернусь, слышь? <соспит> <соспит> а, ты едешь сегодня. А, если я тебя буду, подожди. Ну, я сейчас сам. А, севите меня. Не хочу. Ты мне почти не помог. Но спасибо. На меня заехал, главное, ты мог на самом деле, на бок нет. Нет. пока. А я Нарасть. я Да. тебя. Я сам засел. Только не сбивай, спасибо, братан, спасибо, но не сбивай. А то, а то ты из лопами. Знаю. Давай, ехай. Я просто в тебя продолжился. Не, я Ты до конца можешь найти на маленькой скорости ждать. Вот он такой, не сбрасывай, не сбрасывай, не сбрасывай. я лучше сброшу. Ага, спасибо. Минус два. Капец. Короче, ну с маленькие кнопки О, я засейвался. Как дура, но засейвился. А, красаво. Тихо, тихо, тихо, ага. ты еще упадешь. Коин. Красавец. Красавец. Тебе не хватило, а, мне кажется, ты притормозил его сейчас. Не, не, не, не, хватило, хватило, хватило, хватило! не, не, не, о, может, там там мне не, не, не, не, не, не, не, не, не, нахер, нахер, нахер, нахер, нахер. не, не, ну, по крайней мере, платформочку видно. А, нет, тут уже, тут уже чек, тут уже чек. Тут... Я перед чеком упал. <рекствие> О, <рекствие> что ты далеко полетел. А я засеялся. Вс. Красава. Я красава. Да ты ч? Я дебил! Ты че, да ты. <рекствие> <рекствие> <рекствие> <рекствие> Чмошница. Шансы не за него был. Я знаю. <рекствие> я использовал свой <рекствие> шман. Шанс. Шман. <рекствие> шман... <рек> Танцы шманцы использовался свой шманц тихо-тихо братан. тишки тишь барагозим Оп. да ты куда ты а нужно сейвиться в трубе нужно крутиться по трубе приклеить тут нужно перепрыгивать по трубу так за сейвился чекпонтий ты прикинь. чё угораешь я похож на этого что ли а, тут можно сейвиться внизу? Mm. А, смысла ноль сейвиться внизу? А, -а, а, я понял. Короче, надо, знаешь, куда лететь? Крупиться. В... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Можно, мне кажется, прыгнуть в синюю, короче, в, в... которая слева получается. Еще надо сгонивать, ничего, давай. Да, да я, я и говорю, куда-нибудь... Короче... Не, ты думаешь, я автор настолько сейвлю, больной? Я его сейвлю, мил человек. Нахера? Стой, не надо меня так соявить. Я сюда Я сям. Сусям. Ты чего такое поехал, а вон, платформа. А, понял. Сам дурак. Сам дурак. Я думал, ты мимо уехал просто. Я просто край. Ну, вдруг ты не заметил. Я в белую поеду. В белую, я в зеленый поеду. Хотя это глупо, но я поеду в зеленый. В красный, в розовый. А а, Они все дырявые вроде бы. Сам ты дырявый. Погоди. А, да, в розовую самую ближнюю. Привет. Окей. Сосед. Я прилетел в нее и ты спавнился. тогда не нужна. Ай. Я думал, я прицеплюсь колесиком. Воу, я вертолет. А я понял, это больший чек. Это тупик. Чего? Большой чек. Сам ты фальшивый чё? И вот в любом случае надо взять. Нет, где-то объезд. Ты меня обманываешь. Я что чё что? На Дальше, дальше херня какая-то вообще. А ты обманщик, куманьч. Там дальше херня слышишь? На двух колесах надо, блядь. Иди Чего? Там. Левитация? О, дурак. Так, красно. На... Я абсолютно уверен, тут на, на большой а спортфига новый. Прикол, короче, там тоже тут сейчас, короче, сделаны трубы, они, короче, черными загружены. чтобы ты не видел, куда едешь. Ну какой, ребя? Да. Mm. Че за А че вот есть бустер нет? А, там есть, и есть но нет. ты че берешь, они потом. А ну, там херня, да я понял. Оу, я, перел... я все перелетел, короче. Не знаю. Там а в какую? Это в самую дальнюю посередине. Летишь так. А так да долетишь? Ровенька. А нет. Слышишь? Я не знаю, куда плакую. Самую дальнюю, значит. Сейчас то я понял, там можно, короче, до дотруб приземлиться просто на к, к чеку. Или между труп Не, между труп не сработает. В желтую. В желтую прыгал? Да. Конечно. Точно, Конечно. Точно прыгал? Угу. Именно в желтую, не в оранжевую. А я так, короче, приземлился, я мимо труп прилетел. И там я я, я, я, я, я как... Так слышь, так в желтую надо прыгать. Которая именно прям желтая. Да, я сейчас прилечу. Все, чек взял. Тут все закрыты, только желтая открыта. Прям, которая самая желтая не оранжевая а желтая я понял <laughs> Случай, я же не так... ну вот все и вон там <смех> не знаю в чем была твоя проблема о прикольная штука а или я дурак или все в порядке подожди <смех> Бум. мне не взорвалось странно я взорвал <смех> таки бустер но он нормальный, наверное. Он Но второй раз не сработает, ведь? Не должен. А, так, я понял, зачем это здесь. А я перекуркался. Похорона. Так, подожди. Или надо было это все объехать по а стенам. Я так умею. А, не сработало, я умею. Я умелец. Ладно, чтоб здесь бустеров не было. Ну, такие строительства, где мы сейчас с тобой проходим. Ну, так, вот кстати, мой. прикольно пошло. Начало говно, а дальше прикольно. Лайшку так. Оп. Все, честно. Лешку так прям вообще перелеташки. Тут где-то должен быть въезд. Ну слышишь, прикольно. Тут его нет. Такие боковые перелеташки там такие. есть. Ага. Ага. Так, ага. А тут опять левиташка немножко. А, нет, тут можно так нормально засеяться. По-людски проехать. А, ты тварь! А, слышишь? Ты ты, короче, поехал? А я такой строю и, и смотрю, типа, наш сливается по одной линии, и все, и думал, это отражение mm -hmm. какое В какое-то было. О! Хотел тебя. Я так подумал. Так, теперь вниз. Я видел вот здесь вот платформа есть, да, вот она. И нога падать полезно. Оп, оп изичек чег. Да стой ты тормоза-то! Кто придумал вообще? На этой тачке или вообще? На этой тачке. Конечно, ножи. Так, о перелет! Это все, это финито. Так, давай, не сильный. у меня мышечка опять-таки. О, четко. Опа, изи изи. Какая? Вода, тара, Это тара, да, да, да, да, да, да, да, Я понял, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, МЫ да, да, это был не снудок, это был я. Угу. Оп, оп, оп. Так, что теперь? Сюда. А я хочу. Слышь, а там же нормально, там нечего лайфхачить даже. А что быстрее было. Что быстрее. А, все, че, финиш. 30 секунд, я... Дурак. Ладно. А, нет, стой, подожди. Тут на финиш еще надо запрыгнуть. Наверное. Ну, я тебе могу перенашить, значит, да? Сейчас. Не факт. Конечно. Всего, может, всего, подожди, не, мне кажется, это не то. Не, подожди. Это не так нафиниш надо. Это надо на финиш не так. А, он что от этой штуки спрыгивает, типа. А, в натуре. Давай, заезжай быстрее. А, я не могу. Стой, да твою машину. Тридцать сек, все. Да а подожди! А, Николай, я выйду. Я заплачу и выйду. Я не знаю, почему за тупил. А контейнер... А я не знаю, что ты вообще тупанул Ну, реально дико. Контейнер вонючей, он меня выплевывает. Подожди. Давай, только не багуй, Пожалуйста. Пожалуйста, не могу Так, все, я въехал в контейнер немножко. Я сюда, Все, давай, погнали прыгать. Чтобы еще перепрыгнуть, чинишь было бы здорово. И надеюсь, вам понравилось. Можете влепить леща по лососе. Я буду счастлив! И подписаться на канал. Все. Всем удачи, всем пока!